Люди узнают прогноз погоды лишь для того, чтобы узнать, когда будет ветер перемен. Но несмотря на переменчивую погоду, нам всегда есть что рассказать. С вами я, Камиля Харисова, и это Универньюз. Не только Москва, но и вся страна откликнулась на акцию Бессмертный полк. Общественное движение объединило 120 тысяч казанцев. Невидимый охотник или коварный кровопийца? И как избежать вирусный энцефалит? Будьте начеку, вот-вот настанет пик клещевой активности. Студенческая весна Республики Татарстан, 2017. Отгремела в КСК КФУ Уникс. Кто же представит Татарстан на всероссийском уровне? 9 мая, в День Победы, Казань присоединилась к всероссийской акции «Бессмертный полк». По данным администрации города, в мероприятии приняло участие порядка 120 тысяч людей. Студенты и преподаватели Казанского федерального также приняли участие в данной акции. Во всей России 9 мая шли колонны бессмертного полка, почти 8 миллионов участников по всей стране. Акция «Бессмертный полк» стала уже неотъемлемой частью в день празднования Великой Победы. Более 120 тысяч человек, в том числе и бессмертный пол Казанского федерального, приняли участие в столь масштабном событии, посвященных 72-й годовщине Победы Великой Отечественной войне. За два часа колонна прошла по следующему маршруту. По улице Карла Маркса через улицу Лобачевского мимо парка Черное озеро и по улице Кремлевская до площади Тысячелетия. Трое из 18 ребят. Завершил свое шествие полк на площади Тысячелетия, где развернулась праздничная программа – выступление тысячного хора проекта «Поющая Казань» с элементами народного караоке. Напомним, что 3 мая в Казанском федеральном прошел студенческий марш победы. Студенты КФУ прошли в едином строю с преподавателями и сотрудниками КФУ, благодаря секторам Ишатам Гафуровым, а также гости из федеральных университетов России. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ -Ньюс.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 Одной из главных тем лекции стало рассмотрение в современных представлениях о динамике микротрубочек в процессе деления и организации движения хромосом в различных фазах метоза. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универ Ньюс. Пятая юбилейная ночь науки уже совсем скоро. Что вас ждет на этот раз, узнал наш корреспондент Елизавета Евтифеева.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 Май настал и температура почвы уже достигла 7 градусов, а влажность уверенно сохраняется на уровне 80%. Все это верный знак того, что маленькие охотники уже покинули свои укромные логово и выбрались на охоту. Как не стать жертвой во время пика активности клещей? Понимание ответа на этот вопрос может спасти человеческую жизнь. В теме разбиралась Аделя Шамилова.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 Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Ежегодно в городах Татарстана с успехом проходит фестиваль «Студенческая весна», который является площадкой для выявления и поддержки талантливых студентов. Прошедший фестиваль стал отборочным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна 2017». Напомним, наш канал вел прямую трансляцию с места событий. Полная версия концерта уже доступна для просмотра на нашем YouTube-канале. Ну а сейчас коротко о том, кто же стал лучшим в Татарстане и раскроем главную интригу прошедшего вечера. Кто же поедет на правах победителя в Тулу и Москву представлять Татарстан на всероссийском уровне? Подробности в сюжете от Анастасии Ивановой. А концовку этого номера вы уже видели. Вот она, моя история. 5 мая в концертном зале Уникса прошел долгожданный гала-концерт республиканского студенческого фестиваля «Студенческая весна». Вузы республики из набережных Челнов, Елабуги, Алмитьевска, Нижнекамска, Зеленодольской и Казани представили лучшие номера направлений хореография, музыка, театр и оригинальный жанр. И самое важное, что огромное количество молодежи вовлечено в этот казалось бы в общем-то простой проект «Студенческая весна», но он очень сильно объединяет. Фестиваль «Студенческая весна» проводится в Казани уже в 23-й раз и с каждым годом привлекает больше внимания молодежи. Ты приходишь, делаешь то, что тебе нравится, и мы благодарны «Студенческой весне» за такую возможность прийти, проявить себя и просто получить удовольствие. Лучшие из лучших отправятся в Тулу и Москву, представлять родную республику уже на российской «Студенческой весне-2017». Гран-при в общем зачете в этом году завоевывает... Казанский федеральный университет! В этом году Казанский федеральный завоевал целых два гран-при в большой группе вузов и в общем зачете. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз. В дождливую погоду не грех сделать что-нибудь для своего образования. Самое время подготовиться к будущей сессии. С вами были Универньюз. Следи за нашими новостями.